Друзья, всем привет, меня зовут Юрина Аня и сегодняшняя практика будет посвящена чуть более интенсивному разогреву тела, потому что у нас с вами завтра на улице плюс 15 и поэтому я хочу, чтобы вы поделились теплом своего сердца друг с другом. И... При этом разогрели свое тело. Во время сегодняшней практики я не буду дополнительно включать музыкальное звуковое сопровождение. Поэтому можете включить себе комфортную музыку. Я прошу, чтобы вы удостоверились, что вы проветрили помещение, что у вас выключены все уведомления на всех гаджетах и что этот час вы посвятите действительно себе. Ну что, мы с вами готовы начинать? Нас с вами сегодня на практике понадобится кирпич и ремешок, потенциально. Поэтому, если у вас нет кирпича, либо ремня, конечно же, обращайтесь в онлайн-доставку компании Decathlon. Но на данной практике можно воспользоваться книгой или любым комфортным для вас домашним ремнем, который вы пользуетесь в повседневной жизни. Я предлагаю вам занять удобное положение сидя, с прямой спиной. Положение со скрещенными ногами. Если вам некомфортно здесь скрещенными ногами, любое удобное положение сидя. Лобковую кость подаем вперед. За макушкой вытянемся вверх. Подбородок направим параллельно полу. Итак, давайте друг другу улыбнемся. Еще раз для всех, кто присоединился только что. Мы заняли с вами в удобное положение сидя. Я отключаю все комментарии, я думаю, что меня все хорошо слышат. Итак, меня зовут Юрина Аня, и если вам нравится моя практика, если вам нравится то, что мы сегодня с вами будем делать, я буду благодарна за любую вашу поддержку. Мой номер телефона указан в шапке профиля и привязан к картам Сбербанк и Тинькофф. Плечи опустим вниз, расслабим полностью руки от плечей до кончиков пальцев, ладони направим вверх к потолку, расслабим кожу между пальцами рук, расслабим мышцы ладоней, мягко закроем глаза, большие пальцы чуть раскроем, активнее в стороны, активнее направив внутренние уголки лопаток навстречу друг другу, и раскрыв грудную клетку, попробуйте подышать полностью всей грудной клеткой. Почувствовать всю глубину, всю интенсивность своего дыхания. Почувствуйте, как раскрывается грудная клетка, как включаются в работу активные ребра и межреберные мышцы. Понаблюдайте за своим дыхательным центром во время этих мгновений осознанного глубокого дыхания. И продолжая глубоко и плавно дышать на некоторое время, переведите все внимание внутрь и понаблюдайте за тем, что происходит у вас в теле. Посвятите эту минуту изучению своего состояния, изучению внутренних процессов. стараясь не давать им оценку, названия. Просто понаблюдайте за теми естественными процессами, благодаря которым вы здесь и сейчас находитесь на практике. Затем, как чувствуют себя мышцы, сухожилия, суставы за тем, что происходит в животе, в области грудной клетки и сердца, за ровным сильным позвоночным столбом, за своим крепким, здоровым и молодым телом. Мягко вдохните полной грудью носом и с выдохом переведите все внимание на ваши мысли. Честно осознайте, с какой целью вы сегодня, здесь и сейчас находитесь на практике. Осознайте свои намерения на сегодняшнюю практику. И если в течение ближайшего часа ваши мысли уходят за пределами коврика, уходят за пределами пространства, в котором вы находитесь, возвращайте себя к своей цели, к своему намерению на практике. Сделайте еще один вдох, самый-самый глубокий за сегодняшний день. Мягко задержите дыхание, сожмите пальцы рук активно, сожмите все тело, все мышцы, сожмите зубы и шумно выдохните через рот. И установите дыхание, почувствуйте приятную легкость внутри, приятную тишину и сохраняйте. Это ощущение тишины внутри, спокойствия, до конца всей практики. И сделайте еще один дых. На выдохе откройте глаза, улыбнитесь друг другу. Поставьте пальцы, рук на коврик, мягко поменяйте положение ног, перекрест ног. И далее мы с вами 10 дыхательных циклов непрерывных посвятим дыхательной технике пхастрика, пранаяма. Эта техника, э, взяла, да, для тех, кто уже был, уже знает, ведет свое начало от названия пхаста, кузнечных мехов. То есть мы с вами будем сейчас работать нашими ребрами, межреберными мышцами, как кузнечными мехами. Но это пранаяма, противопоказан для тех, у кого есть проблемы с давлением, сердечно-судистой системой, кто недавно поел, у кого женский период, кто плохо себя чувствует или просто устал, для тех... Кому она противопоказана, я прошу вас положить одну ладонь на живот, закрыть глаза. На вдохе направить живот вперед, а на выдохе внутрь. Проведите, пожалуйста, 10 дыхательных циклов в технике глубокого брюшного дыхания. Для тех, кто работает вместе со мной, кладем наши кисти на ребра, раскрываем грудную клетку. Вдыхаем носом, живот направляем вперед, раскрываем крупную клетку. Выдыхаем носом, живот внутрь. Со стороны, да, нам важно, чтобы воздух, вдох и выдох был форсированный, активный. Следовательно, да, чтобы было похоже на кузнечный меха. Поэтому 10 дыхательных циклов вместе со мной закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. дыхательного цикла, верните кисти на колени, ладонями вверх. Оставьте глаза закрытыми и мягко остановить дыхание. Понаблюдайте за своими ощущениями в дыхательном центре и продолжите практику в любой комфортной для вас дыхательной технике. Для кого-то это может быть Уджайя Пранаяма, кто практикует давно. Если вы на практике первый раз, просто дышим глубоко и осознанно. Делаем еще один глубокий вдох носом. На выдохе ставим пальцы рук на коврик. Аккуратно меняем перекрест ногу. Кладем две ладони на колени. Грудную клетку раскроем чуть активней, Направим левое ухо к левому плечу. Через центр и вдох. На выдохе вправо. Вдох. Голова по центру. На выдохе посмотрели за левое плечо. Через центр и дыхание. Смотрим за правой. Останавливаемся здесь. Вдыхаем. На выдохе делаем мягкий большой круг головой, не спеша. Все внимание направляя в шею, в шейные позвонки. И еще один круг головой. В противоположную сторону. Возвращаем голову в нейтральное положение плечи опускаем вниз. Движение подбородком от плеча к плечу. Вытягивая шею, включаем мышцы шеи, подбородка. И затылком назад. И стороны в сторону. Хорошо. Молодцы. Теперь Раз, два, три. Кладем кисти на плечи, локти до параллели с полом. У нас с вами соединяются локти в центре и включаются в работу плечи. Одновременно три движения локтями вперед. И три движения локтями назад. Затем левый локоть вперед, правый назад. Они соединяются в центре. И у нас еще три, два, один. И наоборот. Правый локоть вперед, левый назад. Соединяемся. Три, два, один. Отлично. Раскрыли руки в стороны, ладонями вверх. И аккуратно прокручиваем локтевые, кистевые и плечевые суставы одновременно. Отлично. И отлично. Ладони остались вверх, работаем пальцами рук, активно сжимаем разжимаем, когда разжимаем пальцы рук, чувствуете, что кожа между пальцами рук вытягивается, и теперь ускоряем, чувствуем, что наши ладони становятся теплее, особенно те, кто работает сейчас за ноутбуком, много, удаленно, обратите внимание на разминку ваших кистей, далее мы с вами две руки, которые у нас. Теперь ставим назад, раскрываем грудную клетку, делаем вдох, смотрим на потолок. И с выдохом кладем кисти под плечи, выдыхаем, смотрим на пол. Возвращаемся корпус по центру и движемся плечом из стороны в сторону. Включая в работу боковые мышцы еще три, два, один. Возвращаем корпус раз, два, три, по центру. Движение грудной клетки вперед и назад. Раскрывая, закрываем еще три, два, один. Вернули корпус в нейтральное положение и круговые движения под тем же четырем точкам в правую сторону. Еще три, два, один. И в противоположную чуть-чуть увеличиваем динамику. Еще три, два, и еще один. Вернулись в нейтральное положение, убрали кирпич из-под ягодиц. Кладем ягодицы на коврик, кисти на колени, Промассировали коленные чашечки в противоположную сторону, Промассировали кожу вокруг коленей и в противоположную сторону. Промассировали вперед-назад и из стороны в сторону. Положили кисти назад за спину, движение коленями внутрь-наружу, 3, 2, 1, движение коленями из стороны в сторону, 3, 2, 1. Отлично! Оба колена подтянули грудной клетки, пятки ближе к ягодицам, обняли себя правой рукой, левую руку поставили назад за спину в одной линии с позвоночным столбом и основание ладони ближе к копчику. Смотрим за левое плечо, далеко-далеко, мягкая скрутка, аккуратная и в противоположную сторону лопатки направляем навстречу друг другу, а подбородок параллелен полу. Вдох, на выдохе, возвращаем корпус по центру, две ноги выпрямляем, носочки натягиваем на себя плечики над тазобедренными суставами, коленные чашечки подтянуты. Кисти в центре грудной клетки прижали. Если тяжело сидеть ровно спиной, садимся спиной к стене и слегка присгибаем колени. И далее колено левое подтягиваем к груди в сторону в груди и вперед. Включаем работу одновременно. Колени и тазобедренные суставы. Сделаем два и один с каждой стороны. Хорошо. Приподняли левую ногу вверх. Пальчиками вперед-назад. Три раза. Теперь полностью стопой вперед и назад. Три раза. Круговые движения стопой внутрь левой. И круговые движения стопой правой. Наружу. Отлично. Взяли себя за голень, либо за щепотку бедро И сгибаем разгибаем ногу мягко, включаем работу пространства под коленом. Еще три, еще два, и еще один. Продолжаем держать себя за ногу и выравниваем спину, направляем ногу на себя. Расслабляем пространство под коленом, вдыхаем. На выдохе опускаем ногу, возвращаем руки в центр грудной клетки. Приподняли стопу и три раза пальчиками на себя, от себя Стопой полностью на себя, от себя мягкая составная разминка. И увеличиваем динамику. движения стопой внутрь и движение стопой наружу. Отлично. Переводим кисти на щеколоку, на голень, либо на бедро. И сгибаем, разгибаем ногу еще. Три, два, один. Можно взять себя чуть-чуть повыше. Расслабляем пространство под коленом. Плечики опускаем вниз, живот внутрь. Вдох. И на выдохе аккуратно опустили ногу. Оба колена подтягиваем к грудной клетке. Мягко перекатываемся с вами на стопы. Итак, пальцы ног. Проверьте, чтобы были прижаты друг к другу. Пятки к друг другу. Остаемся с вами на полупальцах. Локти одеваем над коленками. Ладони соединяем вместе. Мягко направляем подбородок к ременной впадине. Направляем живот внутрь. Лопатки. На встречу друг другу, закроем глаза и в не позе, позе ворона, переведем внимание на основание нашего крестца, почувствуем вытяжение спины за счет мягкого отталкивания локтей от колен. Хорошо, вдох. На выдохе опустили пятки на коврик, таз направили назад по диагонали, колени оставили над пятками, Две руки вытянули вперед в одной линии с ушами либо висками. Аккуратно направили таз глубже назад по диагонали, плечи отвели назад, живот направили внутрь, выровняли себя в положении невидимого стула от катасана. Вдыхаем на выдохе, отрываем пятки от коврика одновременно и стараясь сохранять баланс и полностью контролируя тело, вырастаем вверх, разгибаем ноги в коленях, вдохнем. На выдохе подшагнем к началу коврика, соединим руки в центре грудной клетки и со следующим вдохом вытянем руки вверх, посмотрим между ладоней. С выдохом мягко складываемся, макушка вниз, танасана. Шагаем назад правой ногой, отшагиваем левой, планка, либо планка с колен. Шагаем накрест правой стопой. Две стопы ставим на ребро. Опорная рука правая. Левую руку подняли вверх. Посмотрели на нее. Вдохнули. На выдохе вернули левую кисть под плечо, Вернули правую ногу обратно. Вдох. На выдохе опускаемся вниз. Плавно через четверанку полностью контролируя тело. Вдох. Уртха мукаш ванасана. Выдох. Артха мукаш Шагаем далеко вперед. Кладунем левой ногой. Подшагиваем правой, складываемся, выдыхаем макушка вниз. Со вдохом. Вырастаем вверх. Взгляд между ладоней. Выдох. Руки перед грудью. Вдох. Две руки вверх. С выдохом. Утонасана с прямой спиной. Шагаем назад правой ногой. Подшагиваем левой. Планка. И шагаем назад на крест левой стопой. Две стопы кладем на ребро. Опорная левая рука и правую руку подняли вверх, вдохнули, на выдохе вернули правую руку под плечо, вернули левую ногу обратно. Вдох, на выдохе локти направляем назад, опускаемся через четверангу плавно, вдох, уртха шанасана, выдох, адха шанасана. Шагнули вперед, правой стопой, подшагнули левой, сложились, выдохнули, макушка вниз, вдох, взгляд между ладоней, выдох, Руки перед грудью. Вдох. Две руки вверх. С выдохом складываемся. Шагаем назад. Правой ногой. Подшагиваем левой. Планка. Опускаем себя на предплечье. Вдыхаем на выдохе. Правое предплечье против часовой стрелки. Две столны на ребро. И левую руку подняли вверх. Мягкая планка с предплечья. Вдох. На выдохе вернули левое предплечье на коврик, вернули правое в предыдущее положение. Прижали лобковую кость к коврику, натянули коврик на себя, раскрыли грудную клетку, а лобковую кость вжали в коврик. Вдох. На выдохе опустили себя вниз из Позы ковры. Оттолкнулись ладонями. Удхамокшанасана. И выдох. отхамукашанасана. Шагнули далеко вперед, левой ногой. Подшагнули правой. Выдохнули, сложились, макушка вниз, прямой спиной. Следующим вдохом выросли вверх. Взгляд между ладоней. Выдох. Руки в центре грудной клетки. Вдох. Вырастаем вверх. С выдохом складываемся, макушка вниз. Шагаем назад, левая нога. Подшагиваем правой. Планка. Опускаем себя на предплечье, локти. Четко, под плечи. Далее, мы кладем внутрь по часовой стрелке левое предплечье. Правую руку подняли вверх. Две стопы на ребрах, боковая планка с предплечья. Вдыхаем и возвращаемся в положение планки с предплечья. Лобковую кость сжали в коврик, положили подъемы. Натянули мягко коврик на себя, раскрыли грудную клетку. Глубокий вдох. Худжангасани и опустили грудную клетку на коврик. Кисти под плечи. Вдох. на Выдох. Адхамокашанасана. Вытянули весь позвоночный стол. Шагнули вперед. Левая стопа. Подшагнули правой. Выдохнули. Макушка вниз. Вдох. Взгляд между ладонями Выросли вверх. на Выдох. Пранамасана. Вдох. С выдохом складываемся. Шагаем назад. Правой ногой. Отшагнули левой планка, вдох, задержка дыхания, локти назад, пауза, читуранга и на выдохе опустились на коврик, перевели кисти назад за спину, лоб направили параллельно коврику, свели лопатки и приподняли корпус и ноги одновременно от коврика, вдох, выдох, вдох, выдох. Раскрытая грудная клетка. Еще один вдох. И еще один выдох. Опустили кисти под плечи. И вдох. Уртха шванасана. Выдох. Адха шванасана. Шагнули вперед. Левой ногой. Подшагиваем правой. Складываемся. Выдыхаем. Макушка вниз. Выросли. Вдох. Между ладони взгляд. Выдох. Принамасана. И крайний раз. вырастет. Две руки вверх. С выдохом сложились. Макушка вниз. Шагнули назад, левой ногой подшагнули, правой, пауза, задержали дыхание, вдохнули, локти назад, пауза, чтранга, держим себя и опустились на коврик, перевели кисти назад за спину, поменяли перекрест пальцев рук в кистевом замке и на три дыхательных цикла оторвали корпус и ноги одновременно от коврика. Еще три дыхания, еще два и еще один. Положите кисти под плечи, выдох и вдох. Уртха-мука, шванасана. Выдох. Отха-мука, шванасана. С удовольствием. Шаг вперед. Левой ногой. Подшагиваем правой. Выдыхаем. Макушка вниз. Выросли вверх. Взгляд между ладонями. Выдох. Руки в центре грудной клетки. Закройте глаза. Восстановите дыхание. Соедините пальцы, ног вместе и пятки. Плотно прижмите пальцы, ног и пятки к копику. Переведите взгляд чуть выше на коленной чашечки. Поднимите их вверх. Почувствуйте тонус передней и задней поверхности бедра, внутренней поверхности бедра. Почувствуйте тонус ягодиц. Крестец подкручен вперед и вниз. Сильный живот. Основание ладони давят друг на друга. Раскрытая грудная клетка раскрытые, сведенные уголки лопаток, подбородок поры, ленин, пол, а макушка активно тянется вверх. Тадасана поза скалы. Все внимание переведите на кончик языка, поставьте его на середину верхнего неба и расслабьте мышцы и суставы челюсти. И сохраните закрытым верхний замок хищери банха до конца всей практики. Переведите все внимание на центр живота, направьте пупок Ближе активнее к позвоночному столбу. И далее переведите все внимание на мышцы промежности. Направьте их внутрь и вверх. Почувствуйте сильные, подтянутые мышцы и мочи спускайте на сфинктеры, ануса и половых органов. Закройте нижний замок мулабанха до конца всей практики. Откройте глаза. Левое колено подтяните к грудной клетке. Шагните далеко назад левой ногой, угол в правой ноге 90 градусов. Если тяжело будет держать активно, сильную заднюю ногу, положите колено на коврик. Для тех, кто первый раз на практике, да, версия для вас, вытягиваем две руки вверх, плечи опускаем вниз. И три глубоких дыхательных цикла находимся в положении виробхадрасы на один. Для тех, кто практикует давно, мы с вами направим корпус вперед по диагонали так, чтобы наше тело, наш корпус и наши руки были естественным продолжением той ноги, которая находится у нас с вами сзади. И для тех, кто готов углубить положение, можно приподнять пятку. Передние ноги. И здесь три глубоких дыхательных цикла. Вдох. Выдох. Если тяжело вытягивать руки вперед по диагонали, соедините их в центре грудной клетки. Вдох. Выдох. Расслабьте лицо, закройте глаза. Еще один вдох. И выдох. Опустите пятку. Приподнимите корпус вверх. Выровните плечи с тазобедренными суставами. Далее разверните заднюю стопу, так чтобы передняя пятка была перпендикулярна заднему подъему. Прижмите оба края левой стопы к коврику и раскройте руки до параллели с полом. Направьте взгляд за переднюю правую руку. Закройте глаза. Для тех, кто на практике сегодня первый раз. Изучите свое тело. Почувствуйте, что вес тела одинаково распределен между двумя стопами. Подкрутите вперед и вниз таз. Уберите прогиб в пояснице. Проверьте, что ваши руки ровные. Кисти в одной линии с плечами. И руки максимально сильные. Почувствуйте, что если кто-то надавит на ваши руки сверху, он встретит активное сопротивление. Грудная клетка раскрыта. И для тех, кто готов углубить положение, для тех, кто практикует давно, заднюю руку ставим на заднюю ногу, колено передней ноги не разгибаем и направляем правую руку на себя. Вытягиваем себя назад по диагонали, смотрим на правую ладонь. Вдыхаем. На выдохе возвращаем корпус до параллели с полом. Смотрим вперед за кончики пальцев рук правой руки. Вдыхаем И на выдохе переводим две руки назад за спину в кистевой замок. И выкладываем правую часть корпуса на правое бедро. Чувствуем силу. Да? Чувствуем тонус бедра. И здесь мягкое глубокое дыхание. Далее аккуратно кладем правую руку с внутренней стороны от правой стопы. Мягко выпрямляем правую ногу. И далее правую руку оставляем либо на полу, если скруглилась спина. Кладем руку на голень или на пространство над правым коленом. Подтянули коленную чашечку и далее левую руку направили вверх. Левое плечо отвели назад и вниз и проследили, что верхняя рука находится четко над кисть над плечом. Подтянуты обе коленные чашечки. Взгляд направлен на большой палец верхней руки. Мы с вами глубоко и мягко вдыхаем. И на выдохе закрываем глаза. Прочувствуем нашу форму, прочувствуем приятное вытяжение тела, комфортный тонус в положении Утхида вот Триканасана. Отлично. Далее, следующая асана будет для тех, кто практикует давно. Для тех, кто хочет попробовать вариацию, вы сначала посмотрите. Я покажу вариацию да, для начинающих. И только после этого будем делать, а пока оставайтесь в положении отхита-дриканасана. Далее. Кто идет со мной глубже, мягко сгибаем переднюю ногу в колени. Верхняя рука осталась сверху. Подшагиваем левой ногой чуть на один шаг. Кладем правую руку перед Правой ногой на расстоянии правой руки. Прямо на расстоянии шага, на расстоянии ладони. И затем чуть левее, чуть правее на 30-40 см. Если некомфортно, если не достаете, опирайтесь правой рукой на кирпич. Либо на книгу, либо руку в кулаке. И далее заднюю ногу поднимаем. Доводим ногу. Так, чтобы пятка была в одной линии с тазобедренным суставом, носочек натянут на себя, коленная чашечка подтянута. Если вы практикуете давно, переводим взгляд на большой палец верхней руки. Если вы чувствуете только, набираете свою уверенность в равновесии, держите фокус на полу. Для тех, кто практикует первый раз, но хочет попробовать эту вариацию, чандра. Артха Чандрасана, да? Мы с вами пользуемся стеной. Представьте, что вот у меня не диван сзади, да, а стена. И я полностью опираюсь своим телом на стену за мной. Либо пользуюсь кирпичом, либо держу опорным опорное колено правой ноги мягким. Хорошо? Мы с вами нашли свою вариацию. И теперь зафиксировали себя. И три глубоких дыхательных цикла Для тех, кто практикует давно, можно закрыть глаза, прислушаться к своему равновесию. Дышим. Три. Два. Один. Отлично! Осторожно оттолкнулись той ладонью, которая у нас была на коврике. И не спеша можно через круглую спину вырастаем вверх, позвонок за позвонком, Плечи и голову поднимаем. В самую последнюю очередь улыбнемся. Выдохнем. Со вдохом вытянемся за руками вверх. Мягко их отпустим. Снимем все напряжение. Стряхнем напряжение с обеих ног. И снова вернемся к началу коврика. И у нас ладони с вами в центре грудной клетки. Правое колено подтянем к центру груди. Вдохнем. И на выдохне, на выдохе, далеко шагнем назад правой ногой. Переднее левое колено остается над пяткой. Мы соединяем руки в положение ваджа мудра, да, соединены большие пальцы, основания ладоней, а остальные пальцы перекрещены. И вытягиваемся вверх. Направляем плечи вниз, вниз живот. Следим за тем, что заднее колено потянуто, а пятка задней ноги оторвана от полом. Вдыхаем для тех, кто углубляет положение, вытягиваем корпус вперед по диагонали, отрываем пятку передней ноги и еще три дыхательных цикла и еще два и еще один. Прижали пятку к коврику. Со вдохом вырастаем вверх, мягко разворачиваем заднюю стопу так, чтобы задний подъем был. Перпендикулярен пятки, передней ноги, скрываем руки до параллели с полом, смотрим далеко за левую руку, мягко опускаем внутренний взгляд, закрываем глаза, выравниваем свое тело, повторяем отстройку, как с предыдущей стороны, почувствуем свою форму в положении второго воина, на 2, проверим, что переднее колено Четко над передней пяткой. И аккуратно, кто углубляет положение, кладем заднюю руку на заднюю ногу, переднюю ладони разворачиваем на себя и вытягиваем корпус назад по диагонали. Далеко-далеко за рукой вдох. На выдохе. Вернули руки до параллели с полом. Перевели руки назад за спину в кистевой замок. И здесь поменяли перекрест пальцев рук. На противоположную грудная клетка раскрыта. И аккуратно кладем левую часть нашего корпуса на левое бедро. Выдыхаем. И здесь три глубоких дыхательных цикла. Голова не свисает. Взгляд можно направить либо вниз, либо за правое плечо. Три. Два. Один. Аккуратно ставим правую левую кисть. С внутренней стороны от левой стопы бережно выпрямляем левую ногу. И клад... оставляем руку там же, либо кладем ее на голень, либо над коленом выбрали свою вариацию. Правую руку направили вверх, правое плечо отвели назад и вниз, раскрыли грудную клетку. От приконасана. заднюю стопу можно подкрутить внутрь на 60 градусов, чтобы создать однонаправленность наших суставов. Подтяните ягодицы Уберите плечи от души, закройте глаза и несколько дыхательных циклов посвятите положению отхита триконаса на положению вытянутого треугольника. Отлично, молодцы. Аккуратно разворачиваем взгляд на стопу, а правую руку оставляем вверху. Мягко сгибаем переднюю ногу, левую. Подшагиваем на один шаг правой стопой ближе к левой ноге. Кладем левую руку на коврик на расстоянии ладоней и чуть-чуть влево на 30-40 см шагаем и переводим весь тело. Для начала на левую руку, на левую ногу найдите сначала равновесие и только потом заднюю ногу отрываете от коврика. Выравниваем пятку задней ноги в одной линии с тазобедренным суставом. И переводим взгляд на большой палец верхней руки. Для тех, кто только начинает практиковать, выберите свое положение. Закройте глаза. Для тех, кто практикует давно, и три дыхательных цикла посвятите Адха Позе полумесяца. Два. Один. Отлично. Оттолкнулись опорной рукой округлили спину, остались внизу, сделали мягкие покачивания с левой к правой половине тела, остались по центру и далее бережно, растаем позвонок за позвонком, плечи, голову поднимаем, в самую последнюю очередь вдохнем глубоко-глубоко полной грудью, вдох до самого низа живота и мягкий выдох через рот. Выдохнули, расслабились. Хорошо. Мы с вами остаемся в начале коврика снова. Две стопы у нас соединены вместе. Пятки вместе и большие пальцы ног вместе. За двумя руками вытянулись вверх. И то, как мы с вами вырастали, теперь мы с вами будем мягко возвращаться на коврик. Направляя аккуратно таз назад по диагонали через положение невидимого стула, но здесь мы себя зафиксируем на три глубоких дыхательных цикла. Закройте глаза и полностью прижмите стопы коврику. Почувствуйте, что колени ровно над пятками. Почувствуйте ровную спину. Почувствуйте силу ваших рук. А при этом мышцы лица расслаблены, если чувствуете, что они напряжены, подвигайте нижней челюстью влево и вправо. Хорошо. Кладем кисти под плечи вниз. Подшагиваем большими пальцами рук к основанию ладоней. Аккуратно приподнимаем пятки от коврика, заводим колени под мышки, либо с внешнего края трицепса. И направив локти назад, соединив лопатки, выровняв спину, мы с вами переходим в кассану. Для тех, кто то впервые я встречается с позой журавля, либо знает ее, но пока осваивает. Мы с вами делаем то же самое, только отрываем не две ноги одновременно, да, а притягиваем правую пятку к ягодице на три счета. Три, два, один. И меняем на противоположную ногу. Три, два, один. Не заламываем заднюю поверхность шеи. И для тех, кто отрывает две ноги одновременно, также три глубоких дыхательных цикла проводим бокасами, если не готовы. Работать в этой вариации, то просто отдыхаем. Отлично. Кладем оба колена рядом, две стопы рядом. Кисти у нас остаются под плечами. И направляем ладони на себя. Оба плеча отводим назад. Вниз подбородок направляем киремные в впадине. Шевелим пальцами Отталкиваемся ладонями. Вырастаем вверх потолку. Вдох. На выдохе три глубоких круговые движения плечами назад. С удовольствием полностью их работу. И в противоположную сторону глубокие движения плечами кладем кисти на коврик. Ставим ноги по ширине коврика, ставим колени по ширине коврика, а пальцы макс соединены. Сюда личные кости прижаты к пяткам. И аккуратно вытягиваемся далеко-далеко за руками в положение шашенкасана, в положении зайца, лоб. Кладем на коврик и три дыхания посвящаем своей сильной длинной спине, своему отдыху, своему вытяжению. Хорошо. Аккуратно кладем кисти под плечи, соединяем. Переводим колени под тазобедренные суставы. И далее мы несколько мгновений проведем в положении кошки Марджирясы. Версия сейчас будет для тех, кто практикует недавно, а для тех, кто продолжает и Хочет чуть больше погружаться в глубину асан, будет следующее. Итак, мы выкладываем на невидимое ребро левую кисть. Правую ногу направляем назад, до параллели с полом носочек правой ноги натянут на себя пятка в одной линии с тазобедренным суставом. Здесь мы с вами закрываем глаза, направляем подбородок к еременной впадине и макушка направлена вперед направлена с рукой да? а для тех кто практикует давно и готов углубить положение мы с вами оставляем сзади в воздухе правую ногу кладем левую руку обратно под плечо и отрываем от коврика одновременно правую руку и одноименное вытяжение три дыхания держим баланс не заваливаемся на левую сторону два один опустили кисть под плечом опустили заднюю ногу и меняем вытяжение направили вперед правую руку положили ее на невидимое ребро направили левую ногу назад до параллели с полом носочек натянули на себя а для тех, кто готов углубить положение, положили правую руку под плечом, Нашли баланс одновременно на правой руке и на правой ноге. Левую руку вытягиваем вперед. Левая нога направлена назад. И держим баланс. Три дыхательных цикла. Два. Один. Опускаем руку под плечо, опускаем ногу, отталкиваемся ладонями, округляем спину, выдыхаем, смотрим между колен. Со вдохом направим нос вперед по диагонали. И еще два. Округлили спину, вытолкнули пространство между лопаток, расслабили шею. И со вдохом еще один. Мягкий выгиб спины и крайний раз. Округлили спину, выдох и со вдохом. Вернули спину в нейтральное положение, положили оба колена рядом, ягодицы прижали к пяткам, перекатились на седалищные кости. И далее, если у вас есть грыжи, протрузии в пояснице, в крестце, вы знаете, что вам некомфортно сидеть на седалищных костях. Если у вас женский период, вы недавно поели, есть проблемы с давлением сердечно-сосудистой системой. Я вас прошу только соединить две стопы вместе, раскрыть колени в стороны и мягко поддерживая себя за счет мышц спины, выложить себя на коврик вниз позвонок за позвонком. Вы кладете руки с внутренней поверхности бедра и на 60 счетов, на 60 дыхательных циклов. Мягко раскрывайте внутреннюю поверхность бедра и работайте силой собственных мышц. Да, Улучшайте кровообращение в области лимфоузлов. Одних из самых важных транспортных путей для нашего организма, которые транспортируют лимфу. Для тех, кто работает вместе со мной, вам понадобится для начинающих ремешок. Мы с вами подтягиваем колени и грудной клетки, находим баланс на седалищных костях, кладем ремешок на середину стопы, выравниваем ноги в одной линии с глазами и далее обкручиваем ремешок вокруг запястья и находимся в положении навасаны, в положении лодки и еще 7 дыхательных циклов. Для тех, кто работает без ремня, кто практикует давно, версия следующая. Мы с вами также выравниваем ноги в одной линии с глазами. Выравниваем руки с ушами, либо висками и держим положение лодки. Лицо расслаблено, можно улыбнуться. Семь дыханий. Шесть. Пять. Носочки от себя натянуты. Три. А вот сейчас три, два, один. Опустили стопы на ковик, Обняли себя под коленями в локтевой захват. Спрятали голову, вытолкнули пространство между лопаток назад. Расслабились. Сделали перекрест на противоположные руки. В локтевом захвате округлили спину. Спрятали голову выдыхаем, подтягиваемся за макушкой вверх, расслабляем руки. И возвращаемся на коврик тем, кто уже там лежит. Я, видя, поставили ближе к пяткам, пальцы, ног. Прижали к переднему краю коврика и осторожно выложили себя на коврик. Бережно, медленно и плавно убираем заколки и резинки с нашего затылка. Если мы в очках, убираем очки с лица. Переводим кисти под основание черепа, выкладываем шейные позвонки на коврик. Если у вас есть противопоказания к перевернутым положениям, к перевернутым асанам, это те противопоказания, которые я назвала для предыдущей версии, плюс добавляется гипергипофонция щитовидной железы и воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Для вас вытягиваем правую ногу вперед. Левую ногу подтянули к грудной клетке, взяли себя за бедро либо за голень и работаем над расслаблением подколенных сухожилий и приятным вытяжением задней поверхности бедра. 60 дыхательных циклов, одна нога и 60 дыхательных циклов, другая нога. Хорошо, для тех, кто работает вместе со мной, проследите, чтобы у вас за головой было достаточно безопасного пространства, потому что там сейчас будут наши ноги. Кладем руки вдоль корпуса, прижимаем плечи, прижимаем ладони и запястья, две ноги вытягиваем вверх, соединяем стопы, вдыхаем. И на выдохе направляем пальцы ног назад за голову. Все пальцы ног прижимаем к коврику. И аккуратно. На три дыхательных цикла расслабляем пространство под коленями. Чувствуем Приятное вытяжение от коленных сухожилий. Грудная клетка остается раскрытой. Вес тела не переводим на шею. Да, сохраняем его на плечах и на лопатках. Переводим кисти под основание спины. Сгибаем ноги в коленях. Соединяем стопы и оба колена. Ставим на лоб, а локти ближе друг к другу. Вытягиваем две ноги вверх. Одновременно. И далее. Закройте глаза и почувствуйте свою форму в положении саламба-сарвангасаны. Когда наши пятки над коленями, колени над тазобедренными суставами, головой не вертим. В этот момент я вас прошу, почувствуйте сильные бедра, сильный живот. И понаблюдайте за своими естественными процессами, которые происходят внутри вас в перевернутом положении. Отлично. Мягко опустите оба колена по обе стороны от ушей. Положите руки вдоль корпуса. Мягко округлите спину положите положении карна -фидасаны. И далее. Перейдите кисти под бедра, под основание спины. Осторожно. Выложите каждый позвонок за позвонком на коврик. Верните ноги вверх, прижмите поясницу. И только сейчас, полностью контролируя свое тело, мягко и медленно, практически бесшумно, опустите пятки на коврик. Переведем кисти под основание ягодиц. И далее соединим стопы, натянем стопы на себя. И оттолкнемся от коврика слегка пристанем. Локти под плечами. Раскрываем грудную клетку. Живот направляем внутрь. И аккуратно направляем затылок назад в положение матиасаны позы рыбы. Вдыхаем, на выдохе возвращаем лицо в одной линии с грудной клеткой. Живот активнее, глубже внутрь, грудная клетка активнее, более раскрыта. И мягко опускаем себя на коврик. Позвонок за позвонком сначала прижмите поясницу и далее переведите кисти за затылок, раскройте локти в сторону, да, и перекрест кистей у нас сейчас за затылком. И по очереди посмотрите на левый и на правый локоть. Расслабьте всю заднюю поверхность шеи, снимите напряжение, если оно образовалось. Верните голову по центру бережно. Вытащите руки из-под затылка, подведите оба колена к грудной клетке и далее. Указательным и средним пальцем возьмите себя за большие пальцы ног, поместите локти с внешней стороны от коленей, направьте две стопы вперед и, аккуратно закрыв глаза, сделайте прикаты на левую и на правую половинку спины, мягко улыбнитесь, расслабьтесь до Ананда не почувствуйте приятный массаж спины в положении счастливого ребенка. Почувствуйте удовольствие от полностью почувствуйте поверхность, которая сейчас тут задней поверхности корпуса. Далее возвращаемся по центру колени, прижимаем грудной клетки, глубоко вдыхаем, на выдохе ставим две стопы на коврик. Далее мы с вами перейдем на несколько мгновений в шавасану для тех, кому нужно бежать, кто торопится, Полежите одну минуту, и далее вы можете возвращаться к своим стандартным делам. Если вам понравилась моя практика, вы готовы поддержать этот маленький волонтерский проект. Я буду благодарна за ваш donation, за вашу поддержку. Мой номер телефона указан в шапке профиля и привязан к картам Сбербанк и Тинькофф. А для тех, кто продолжает восстанавливаться вместе со мной... Расслабляем по очереди левую и правую ногу. Расслабляем левую руку, ладонью вверх вдоль корпуса и расслабляем правую руку. Закройте глаза. Глубоко-глубоко вдохните полной грудью. Шумно выдохните через рот. И продолжаем также глубоко дышать. Расслабьте стопы и пальцы ног, расслабьте полностью ноги, от кончиков пальцев ног дата забедренных суставов. Расслабьте переднюю поверхность корпуса от самого низа живота до ключиц. И расслабьте всю заднюю поверхность корпуса от ягодиц до плечи. Полностью расслабьте пальцы рук кисти. И полностью руки от плечей до кончиков пальцев рук. Расслабьте заднюю и переднюю поверхность шеи. Расслабьте кожу головы. Расслабьте микромышцы лба, виски. Брови, глаза, нос, щеки и скулы. Расслабьте уши, челюсть, подбородок. Губы разжаты и расслаблены. Расслабленный десн, зубы, язык и горло, и все тело расслаблено, от макушки до кончиков пальцев ног. Еще один глубокий, глубокий вдох, самый глубокий за сегодняшнюю практику, и шумный выдох через рот. Сожмите, разожмите пальцы рук. Сожмите, разожмите пальцы ног. Со следующим дыханием вытянитесь назад за руками и за ногами от центра, так как вы подтягиваетесь, когда просыпаетесь утром. Положим две ладони на живот, согнем две ноги в коленях. Аккуратно повернемся на правый бок, положим две ладони под голову, закроем глаза, переведем все внимание в наше сознание, вспомним асану за асаной сегодняшней практики, вспомним как каждый из отзывается в нашем теле. И вспомним наше намерение на сегодняшнюю практику. Мягко вдохнем. И на выдохе вернем спину на корни. Подведем оба колена к родной клетке и перекрестим голени. Через плавный перекат возвращаемся в удобное положение себя с прямой спиной. Глаза останьте закрытыми, соедините две ладошки в центре грудной клетки, активно потрите ладошки друг от друга. И далее согните левую руку в кулак и кулаком промассируйте каждую мышцу ладони. И далее промассируйте внутрь и наружу круговыми движениями каждый палец руки. Поменяйте, промассируем кулаком левую ладонь. Промассируем каждый палец левой руки, глаза могут быть закрыты, шея расслаблена. Отлично. Снова соединим ладошки, потрем их друг от друга и положим горячую левую ладонь на центр грудной клетки, сверху правую, глубоко вдохнем. И с выдохом закроем глаза и соединим мысленно тепло своих ладоней и тепло своего сердца. И эту теплую, сильную, светлую, добрую энергию, которую мы с вами сформировали сегодня во время практики внутри нас, направим туда, где она больше всего сейчас важна и нужна. Поблагодарите за эту практику себя, друг друга и пространство вокруг вас. Две ладони соединим вместе с глубоким вдохом, подведем их к центру по и с шумным выдохом опустим к земле. Спасибо вам большое за сегодняшнюю практику. Сегодня моя первая практика в моем новом личном году. Вчера я отмечала свой день рождения, поэтому я очень благодарна, что я провела этот час сегодня именно с вами. Если у вас есть вопросы, пожелания, комментарии, что-то вы хотели бы улучшить в практиках, всегда задавайте. Давайте встречаться чаще здесь, в онлайн-спортзале Дегатлон. Я желаю вам крепкого здоровья, прекрасного вечера и увидимся с вами. Всем спасибо и всем пока. Вы большие молодцы.